Добрый день, друзья! С вами Алексей Сгурский и в этом видеоролике я хочу показать, каким образом можно раскрутить группу или паблик или свою бизнес-страницу на автомате. Возможно, кому-то этот метод покажется не очень правильным, Ну, речь сейчас немного не об этом. Для этого нам понадобится программа vkbot, хотел сказать vkbot.ru Векобот, которую можно скачать с сайта векобот.ру. Нажимаем скачивать, скачиваем, запускаем, вводим свой логин и пароль и программа выглядит следующим образом. Заходим в раздел медиа. Скачать. Скачать все картинки со стены. Ну и находим какую-нибудь группу, где какие-нибудь хорошие, качественные, мотивационные или еще что-либо интересные картинки. То есть Указываем ссылку, нажимаем «Поехали». Указываем на рабочий стол, создаем папку, назовем «Мотивация» и жмем «Ок». Да. Вот. Программа сейчас скачивает все картинки, которые есть на стене группы. Я пока приостановлю. Ну вот. В следующем видеоролике я продолжу, что делать дальше с этими картинками, расскажу, что с ними делать. Теперь, когда ваши картинки сохранены в папочку, заходим, э, смотрим те, которые не нужны, удаляем и смотрим еще на разрешение. В принципе, у всех должно быть разрешение одинаковое. 581 на 298. Но однозначно будут те, которые некоторые, естественно, вообще необходимо будут удалить. Вот, допустим, вот. Тут вот уже не соответствуют. А теперь нам надо... Я не буду удалять. Я просто покажу, что мы делаем дальше. Когда уже все, все лишние, ненужные будут отсюда удалены. Далее. Вот я потратил где-то с полчаса времени, удалил картинки, которые ну, не соответствуют требованиям. А вот они. Оставил только те, которые соответствуют. Открываем теперь ее в фотошопе. Вот. И здесь нажимаем, заходим в раздел Actions или действия. И нажимаем кнопочку создать новое действие. Назовем его один. Теперь заходим в изображение Image и размер изображения Image Size. Ну, и меняем на 585. На 300. Э -э объясню, что я сейчас делаю. Так как картинки имеют разное разрешение, мы на них сейчас будем наносить свою какую-то ссылку. Вот. И для того, чтобы ссылка была в одном месте, все картинки должны быть одного размера. Это первое. И второе. Но не будем же мы вручную на каждую картинку независимо наносить свою ссылку, поэтому сейчас записывается действие. То есть первое. Мы сейчас изменили разрешение. Второе. Печатаем свой силу. Выбираем, какой вам подходит шрифт. Размер. Указываем. Заходим в эффекты. Можно добавить много объема. День. Ну, собственно, все. Теперь сохраняем это изображение в папку, где будут храниться все наши картинки такого вида. Давайте сюда. Так, сохранить. Сохранить. И не забываем удалить фотографию перед тем, как сохранить действие, так как у вас окажется очень большое количество открытых фотографий. То есть закрываем. Сохранять не будем. Сохранять в смысле в формате PSD. Так, и нажимаем остановить. Так, у нас появилась вот такая картинка. Теперь мы ее можем удалить. И сейчас данную операцию мы проделаем со всеми картинками, которые есть у нас в папке. То есть, есть здесь 722. Заходим в файл, Автомат. Автоматизация, бэдж. Ну, если на русском языке это будет пакетная обработка данных. Так, выбираем действие, как мы его назвали, единичка, значит единичка, ну и папку. Куда мы будем брать фотографии. Нажимаем ОК. И нажимаем ОК. А вот сейчас программа обработает таким образом каждую фотографию. Вот, и все будут иметь приблизительно следующий вид. Займет некоторое время, поэтому можно пойти выпить чай. Значит, мы получили фотографии, вернее, картинки нужного нам образца. Так, эту папку можно удалить. Теперь нам понадобится программа, которая называется «Потовод». В принципе, ссылка на скачивание будет под видеороликом. Здесь вы добавляете... Программа платная, но у нее есть много полезных функций. Здесь вы добавляете аккаунт, группу, публичную страницу. Здесь в данной ситуации аккаунт уже добавлен. Вот у нее есть функция. Помимо того, что можно автоматически публиковать картинки на стене, автоматически можно добавлять... Каждые 12 часов себе друзей ВКонтакте по заданным критериям. Так, нажимаем добавить задание, разместить картинки. И указываем путь к файлу. К папке, вернее. Которая у нас находится расположена на рабочем столе. Так, и Труба между сообщениями. Давайте каждый час. Ну, однако, запланировать. На 11 вечера. Что будет через 20 минут. Так, мы нажимаем ОК. Можно сразу выбрать для нескольких аккаунтов, если у вас есть... И каждый час по вашей стене будет публиковаться картинка. Для чего это нужно? Ну, во-первых, вашу страницу будут увидеть, кто-то будет лайкать, кто-то будет делиться этими картинками на своей странице. И каждый раз в новостной ленте ваши друзья будут обновление, что ваша страница живая и таким образом вы на автомате раскручиваете свой домен, который прикручен вот к этой картинке. Я надеюсь, это была полезная информация для вас. Если есть какие-то вопросы, задавайтесь, задавайте, не стесняйтесь.